Друзья, всем привет! Вы на канале Goose Brother Hooks. С вами Димас, оператор Антон. Мы рады вас видеть. Сегодня у нас будет мексиканская кухня. Сегодня будет чили -конкарна. Фарш, естественно, мы не домашний, у нас вот мы купили с такой, ну, опять же, домашний, по названию говядина-свинина, перемешку, сопутствующие будут ингредиенты у нас, вот такая вот фасоль с кукурузы присутствует, мы делали обзор, она нам понравилась, мы баночку оставили, и, естественно, ее добавим, потому что такую штуку замечательную, грех не добавить, такое замечательное блюдо, как чили конкарна Естественно, будет халапеньо присутствовать, у нас чуть остренький, вкусные халапеньо, гальчервирный, кому нравится, Просто этот поймет меня. Также присутствовать будет томаты на украшение, зелень кинзы. Цирка и чеснок будем тоже кидать в наш фарш добавлять. Также будет неотъемлемая часть чили это лук репчатый. Соотношение к мясу это один дун Также будет орегано у нас присутствовать. Если нет орегана, возьмите базилик. Если нету базилика, вообще ничего не добавляйте. Укропом, петрушкой. Это блюдо точно не спасти. Самый лучший вариант орегано или базилик. Также масло растительное будет присутствовать. Мы возьмем сметану обычную. 15-20% домашней, какая у вас есть. И чипсы у Лучше, конечно, взять кукурузные, как мы. Если вы не найдете кукурузные, в вашем сельпо нету. Чипсы кукурузных возьмите картофельные. В принципе, можно это блюдо и без чипсов съесть. Но как бы чипсы это одно из составляющих этого блюда. Также вода святая у нас подготовленная. Немножко мы добавим, когда будем фарш тушить. Соль обычная, рязанская, куда без нее. Чили у нас турецкие и паприка турецкая, сладкая. Все вкусное, все идеальное. Соевый соус той же фирмы, что пушка-бомба и также у нас перец будет тут смесь дробленая, 4 вида красный, зеленый, черный и белый и вот такая вот от фирмы Санта-Мария, во всех в принципе, магазинах сетевых продается очень прикольная штука, берите не стесняйтесь, идеально подходит ко всем мясным блюдам и не только, так что приступим к готовке нашего блюда, запускаем нашу печку, то есть конфорку Ставим температуру на максимум, вот сковородка отогреется на нашей комфорте очень быстро. Добавим немножко маслица растительного и в первую очередь приступим к обжарке фарша. Самое главное потом блюде мягкий фарш. Магазинный фарш никто не уверен какой он по вкусу, если он будет мягкий изначально, мы его долго жарить не будем, но он должен быть потушиться и обжариться так что сейчас попробуем. У нас конфорка нагрелась и мы добавляем наш фарш тут грамм 400, наверное, полкило конечно лучше добавить без бумаги, как мы ну как у вас получится огонь максимальный мясо должно обжариться соль, перец можете добавлять сразу, можете добавить потом, потому что это все на, на ваше усмотрение но ну, естественно если вы добавите соль сразу больше влаги у вас выделится в фарше. Но при этом влага должна уйти отсюда. Из-за этого как бы разницы нет, когда вы добавите соль в данной ситуации. Из-за этого не переживайте. Все, обжариваем сейчас фарш. Пробуем, какой он мягкий. Если не мягкий, мы добавим воды. Если мягкий, сразу кидаем лук, будем в дальнейшем обжариваемся. Ну смотрите, вот фарш у нас обжаривается. И обжарился, пробуем. Чуть жестковатый, я добавлю водички, пусть потушится. Где-то 150 миллилитров, убавлю огонь на минимум, и пусть он потомится так, немножко потушится. Как бы не бойтесь никогда воду добавлять, она выпарится, лишняя вода. У вас мясопродукты, они потушатся, будут более нежные. И дальше они также обжарятся, вы обжарите также их на сковородке, как бы в этом, ну, страшного точно ничего нет. Ну, смотрите, ребят у нас фарш обжарился, мы чуть-чуть ускорились, устали ждать, и добавляем наш лук. Репчатый, три головочки здесь небольшие и все это обжариваем перемешиваем постоянно помешиваем чтобы лучок у нас не подгорал добавляем наш чеснок добавляем хлопени опять же можете их порезать вот блюдо должно острое быть если вы конечно желаете чтобы было не острое можете ну не добавлять а много всяких перцев но это уже у вас, пойду, получится какое-то там не мексиканское блюдо, а чуть другое. Также добавляем паприки немножко, паприк сладкая, чуть, чуть чили, чтобы не переострить, но и не, не сделать ее такой нежной. И все тушится у нас тоже обжаривается постепенно. Многие чили, которые готовят хозяйки, они готовят их целый день. С утра начинают и к концу дня у них чили только получается, идут на какой-нибудь там конкурс и выигрывают первое место и едят вкусные чили. Не забывайте всегда чили пробовать, если вы готовите, потому что такая штука, как бы, если вы чуть-чуть что-то не добавили, оно не получится у вас. Прекрасно. Я напомню, что я не садил ничего, чуть перчинки добавил, оно в принципе не чувствуется. Даже вот халапени или чили такой оттеночек пикантный. Мексиканки всегда готовят, они добавляют свой аромат, парфюм в чили. Команданты Чай Гевара. Сальца! Давай, текил наливай. Не надо, конечно. Ну, как бы фаршет у нас, смотрите, еще поджарился. И мы добавляем еще сопутствующие специи. Как говорил, у нас 4 перца здесь травленые. Очень хорошая ароматная э, смесь, никогда не устану об этом говорить, мне нравится. И вот фахита в данной ситуации у меня и бурито было, но взял, взял фахита Где-то вот пол чайной ложки для ароматики можно добавить, будет у вас более ароматные чили. И все перемешиваем, чтобы специи волокли все мясо. А, такое блюдо простое достаточно, кто любит фарши или кому-то лень, это, если так сказать, это, получается, ленивые котлеты. Ну, если вот есть с чем сравнивать, это чили. Ну, специи у нас впитались, и добавим соевый соус. Я не солил, добавляю соевый соус. Он немножко опять же потушится в этом мясе. Ну, где-то, наверное, миллилитров 50 добавил точно. Обязательно попробуем. Интересно, уже чуть солененькая появляется, островатость есть, пикантность. Добавлю орегано уже, можно, опять же, это орегано можете сразу добавить, ну, где-то вот пол чайной ложки смело добавляйте орегано. Кому нравится, можете побольше добавить. Запах приятный, много достаточно специй, чувствуется орегано. Солить, наверное, не буду, может быть, еще перчинку да. Достаточно очень вкусный чили. Фарш мягкий, хороший, получился. И уже почти последние стрижки у нас. Мы добавляем фасоль, кукурузу. Если вы что-то из этого не любите, можете не добавлять. Это получится уже свой ваш чили. В настоящем чили обязательно присутствует фасоль или кукуруза. Мексиканцы любят это, все бобы вот этим Друзья, ну вот э, наш чили доготовилось, получилось на удивление быстро. На все про все со всеми рассказами минут 20 у нас ушло. Реально это все блюдо готовится очень быстро. Ну главное с фаршем угадать. Вот отрежем помидорку, сверху положим и чуть зеленый, зеленцы. Никакая другая зелень не подойдет, кроме кинзы, потому что мексиканцы обожают кинзу, они ее добавляют везде. Если у вас есть свежий лук вы любите его, можете тоже э, добавить. Мы будем сейчас пробовать, перешли к самому вкусному э -э -э, моменту наших видео всегда. Многие едят просто берут чипсину, напомню на кукурузная, и так едят ее вот с фаршем вместе уходит Там ложечка сметаны кладут или еще кто-то. Либо вот так сметанку берут. Убивают тахилу и съедают. Получается просто очень вкусно. В принципе, удобно есть, ложка не нужна. Ну, как бы, приготовили блюдо для вас сегодня такое мексиканское, довольно-таки простое, доступное. Попробуйте, приготовьте такое дома, если вы, опять же, первый раз на канале. Видео понравилось, не понравилось, лайки, дизлайки, обязательно подписывайтесь, мы очень рады будем. И я желаю удачи и здоровья вам. Увидимся на канале. Пока-пока.